Приветствую всех, привет всем путешественникам по пространству вместе с потоками нейтриной со мной, Вивек Олеся Черных. Что же, продолжаем наше путешествие и наши ну, встречи по четвергам. Сегодня очень интересная такая тема, тоже одна из любимых моих тем. Это транзиты звездной погоды. Да, и что это вообще такое, и как они на нас влияют. Потому что, конечно, многие вещи нас обуславливают, и в том числе звездные транзиты, которые у нас постоянно нас бомбардируют. Вот эти вот потоки нейтрино, которые я всегда приветственно называю, да, потому что действительно это то, что в том числе нас обуславливает. В том, где мы открыты, да, и, и то, как, это как матрица такая, да, когда мы смо смотрели и смотрим фильм «Матрица», то вот эти вот цифры, которые, да, бегут, а также бегут на самом деле потоки нейтрино, да, которые нас постоянно тоже программируют на какие-то темы. Вот, и что же такое нейтрино, да, ну так, коротенько расскажу. То есть это... Самая маленькая частица, да, которая есть у нас, такая физическая, да, это из физики, в общем-то, да, вот, и ученые доказали, что оно имеет массу, на самая маленькая, самая минимальная масса, но все же имеет, потому что раньше... Все считали, что это из ряда черной материи, да, вот этой вот нет массы, да, бесплодная, как бы, такая, да, субстанция какая-то, да, которая не имеет никакой массы, но на самом деле она есть, ее зафиксировали в свое время, да, тоже есть определенные, как это говорит, ловушки такие, да, которые... Собирают эти нейтрины, изучают, да, потому что это такая неуловимая частица, на самом деле не так легко ее поймать тоже, да, и определить ее массу, скорость. Но, тем не менее, сейчас уже, да, вот там, в 2011 году доказали, что ну, сначала вроде бы как она быстрее скорости света даже да, передвигается, есть масса некая, да. И вот скорость, да, именно в одиннадцатом году вот доказали, что вот вроде бы как быстрее, но потом все-таки перепроверили, вроде бы как чуть-чуть менее, да, меньше, чем скорость цвета потоки нейтрино несутся. Но у них из-за вот этой малой плотности, да, ну, то есть веса, да, малого, соответственно, есть такая возможность передвигаться вот этим огромным на огромных скоростях и при этом проникать и пронизывать все вокруг да, как бы все что попадается на пути вот а об этом ра уже вот да, говорил как только получил свое знание дизайна человека да, в в 1987 еще году, да, то есть и ученые после уже, вот, да, только э, дошли до того, что вот определили, что, да, есть скорость, и что она вот так вот нанесется, да, бомбардирует все. Вот, и самое большое, конечно, количество нейтрина, которое мы получаем в нашем, э, да, в, как это сказать, нашей галактике, да, это, конечно, от Солнца. Солнце – самый большой источник нейтрино, да, который вот идет и испускает. Вот ну, опять же, да, у нас нейтрино двигается, да, потому что дышит планета. Да, ну, Солнце, например, да у них есть вот этот период вдых вдыхания и выдыхания. И выдыхают они как раз вот это нейтрино, да, которая у них, это дыхание звезд, да, как мы называем. Вот. И это дыхание, оно как раз таки э, испускает вот эти вот огромные потоки нейтрина, которые несутся с огромной скоростью, да, и преодолевают очень огромное пространство и расстояние за считанные там, да, секунды. Вот. и почему я говорю, да, о том, что приветствую всех путешественникам путешественников вместе с потоками нейтрина, да, потому что мы, в общем-то, и есть эти потоки нейтрина, да, вот и все это бомбардируется и нашу чистоту, также, да, то, что мы себя представляем, нашу, ну, нас тоже пронизывает каждое мгновение, да, эти потоки нейтрина несут определенную информацию, то, что рака да, уже вот говорил основатель дизайна человека. Да, Открыватель дизайн человека, да, что вот эти нейтрины как раз они проходят через все планеты, которые встречаются на пути, да, и, соответственно, берут некие частички, да, этих информации от этих планет, и, соответственно, да, когда они подлетают к нам, да, то они попадают в том числе и в наши кристаллы личности и дизайна и программируют их да, определенным образом несут определенную частоту вот и э, нас программируют с определенным дизайном нашим да если вот говорить о том что вот ребенок да который вот матери да, он получает определенную э, частоту как раз от этих нейтрино которые в тот момент определенным образом да уже Взяли вот эти вот частички, да, и планеты определенным образом стояли, да, это уже и, соответственно, зафиксировали в нас определенные какие-то качества, да, которые мы видим уже в карте, да, и которые э, э, на подсознательном уровне будут да, проявляться у нас в нашей карте, в нашей жизни потом, да, когда мы родимся. Вот. И это как раз тот момент, когда кристалл личности входит в тело ребенка да, за 3 месяца до рождения. За 88 градусов, да, как говорится, здесь механически, если смотреть, то 88 градусов до рождения. Вот. И, соответственно, да, в момент рождения, в тот момент, когда полностью ребеночек вышел, да, ножки, все, тельце вышло, мы получаем... Этот ребенок, да, получает э, как раз то, что по личности мы будем да, осознавать и знать о себе тоже, да, та программа, которая есть на данный момент уже, да, которая стоит в планетах определенных тоже, да, и то, что мы видим в карте, тоже, да, с обоих сторон у нас есть да, разные планеты. Которые, в общем-то, да, опять же, и, и те качества, да, в тех линиях, в тех ротах, да, которые будут в тех гексаграммах, которые, да, будут, соответственно, проявлять нас определенным образом, да, там появляются всякие разные определенности и так далее, да, и мы уже приходим, то есть, ну, как я вот говорила тоже, да, в эфире про детей, да, что мы приходим уже с определенными качествами. да, И вот эта нейтрина нам приносит эти качества, как раз да, фиксирует их определенным образом. Да, в момент за 88 градусов, да, как говорится, за три месяца до рождения. Неважно, опять же, да, доношенный ребенок, недоношенный, да, переношенный, или там какой-то кесаревый, не кесаревый. Да, потому что, опять же, вспоминаем мой эфир про «Выбора нет». Да, про фрактальную геометрию, и поэтому неважно, да, как, как родился ребенок, да, какие там будут ситуации и процессы, да, но, в общем-то, уже заложена определенная да, тоже фрактальная геометрия этого ребенка изначально, да, которая знает, когда появиться этому ребенку да, на свет нужно. Вот. И, соответственно, э -э за... Три месяца до рождения, неважно, доношенного, недоношенного, переношенного ребенка, да, там а, получает уже ребенок вот эти подсознательные активации, да, и, соответственно, потом сознательные. Вот. И а, также, да, у нас дети рождаются каждый день, каждую минуту, каждую секунду да, на планете у нас становится все больше и больше. Поэтому. А, также идут вот эти вот планетарные транзиты, как мы их называем, да, или транзиты звездной погоды, как я их называю тоже, да, планетарные транзиты, которые постоянно, опять же, несут определенности для рождения и формирования там, да, за, за три месяца до рождения да, и, соответственно, в момент рождения определенных качеств да, и определенностей. С которыми будет рождаться ребенок, а для нас это как раз таки, да, процесс обуславливания, да, этот процесс обуславливания, который э, мог, может нас тоже уводить от нас, от нас, от нашей природы, или, да, как раз таки могут помогать в чем-то, да, если мы корректны, и обучать нас чему-то, да, если мы корректны, опять же, да, из стратегии авторитета двигаемся. Потому что, конечно, очень мощное обуславливание, вы сами понимаете, да, что если с детства там, да, у нас вот эти стратегии ложного я тоже ума да, формируются. Вот. И, соответственно, да, то, как на нас влияют другие, да, как раз таки, это вот такое взаимодействие через ауру, а да, также есть вот этот вот обуславливающий момент звездные погоды как раз, да, который а, определенные тоже а, программирующие темы нам дает, да, чтобы мы либо заснули, ну, конечно, да, потому что программа, она не заинтересована в том, что мы, чтобы мы пробудились, чтобы мы были сами собой, да, потому что у нее совсем другие интересы здесь, да, для того, чтобы... А, ей интересно, чтобы нам больше ну, хотелось позиции, размножаться, привлекаться, да, на генетическом уровне, да, опять же, сейчас программа в чем была, да, заинтересованы все эти годы и столетия, да, чтобы появилось достаточно много людей. У нас сейчас бум, да, вот этот вот как бы людей да, на планете столько не было никогда вообще, да, такая перенаселенность местами уже да, людей вот. и соответственно для чего это нужно было все, да для того чтобы появился новый вид существ до да, который появится уже вот в 27 году осталось всего 5 лет да у нас подождать и появляется будут новые уже существа дети на да, которые как ра, да, получалось, знания, это будут райвы, да, называться райвами. Кто еще не знает, <свят> <свят> которые будут очень, конечно, отличаться от нас всех, да, потому что они будут такими чистыми девятицентровыми существами. Вот, но это уже отдельная история тоже, да. Вот. И для этого нужно, в общем-то, плодиться, размножаться, да, чтобы привлекалось все больше и больше генетического материала и разнообразия, да, чтобы в какой-то момент случилась вот эта мутация на генетическом уровне, опять же, да, чтобы мог родиться и появиться вот этот рейв. Да, и поэтому программа, она не заинтересована в том, чтобы мы были сами собой, чтобы мы были э, индивидуальны, да, и двигались так, как мы хотим, потому что тогда, в общем-то, да, мы можем почувствовать, что, например, нам неинтересно, да, там рожать детей, да, и сейчас еще идет вот этот процесс уже мутации, да, на уровне сексуальности и на уровне... Э, Вообще, да, вот рождение детей в том числе, да, что все меньше и меньше людей, да, хотят там увлекаться в это. Вот, и уже, ну, там разные сексуальные, да, изменения болезни там разные, да, появляются и так далее. Ну, бесплодие там больше, да, появляется и так далее. То есть это все процесс мутации на самом деле, да, это не что-то такое... Ну, мы-то все напрягаемся на эту тему, да, потому что раньше было вот по-другому, а сейчас совсем по-другому, да, и совсем отличаются да, наши потребности и наши какие-то процессы, да. Мы все больше и больше двигаемся. сейчас уже просто семимильными шагами, да, в том, чтобы быть индивидуальными как-то, да, быть собой там, да, и так далее. Потому что мы все ближе, опять же, к 27-м году, когда поменяется как раз вот эта, да, транзитная, в том числе, глобальная вот эта частота, да, которая будет больше об индивидуальности. Вот, и, соответственно, цикл, да, меняться будет тоже, да, и частота, соответственно, будет меняться на индивидуальность вот эту, да, и на мутацию, опять же, да, индивидуального процесса, вот, он будет двигаться, в том числе, вот, как я говорила сейчас, это вот тема сексуальности, да, это вот такие очень так, актуальные темы духа, да, индивидуальности, да, бытия собой и так далее. Вот, старые, опять же, да, все программы меняются, да, и опять же, это частота на уровне вот этого транзита глобального, да, то есть, потому что у нас есть разные тоже, да, как я говорила, и циклы разные есть, да, и частоты разные вот глобальные которые да, у нас присутствовали вот 400 лет да у нас выстраивалась тема такое до да, сообщества коммуны да и вот это вот это опять же транзитная погода это то что бомбардирует нас каждый день да, вот это вот основная такая глобальная частота да а есть еще и каждодневная частота которая нас тоже бомбардирует и приносит определенные темы, активации, которые, да, опять же, могут либо уводить нас от себя, либо, наоборот, помогать нам в чем-то, да, или, ну, быть полезными, да, и обучать нас чему-то, да, мудрости какой-то, которая может быть, если мы не вовлекаемся, да, если мы не вовлекаемся в то, что уводит нас от себя, да, тоже. Сейчас, секундочку. Просто посмотрела там. Казалось, что кто-то написал что-то вопрос. Да, и возвращаясь к теме, постоянные вот эти, да, у нас процессы обуслабливания идут. И могут помогать нам в нашей жизни, да, и могут, наоборот, отвлекать. Есть эта мудрость, да, мы можем действительно, когда мы не вовлекаемся, мы двигаемся из стратегии авторитета, тогда мы не вот в этой матрице, которая, да, вот на его там да, таблетку вот эту как раз вытал да, и узнал как бы, да, что он вообще не о том и не так все на самом деле. Да, вот дизайн человека как раз вот эта вот, как, как та синяя таблетка, да, которая <показывает>, показывает, насколько глубока кроличья нора, да, позволяет вот так вот просунуть свою голову а, да, под вот эту вот такую да, вуаль иллюзии. Да, ну, как бы есть возможность да, как бы осознать, увидеть. Да, что все не так, как есть на самом деле, да, что мы слишком отождествлены с тем, что происходит, да, с нашим телом, с нашим умом. да а На самом деле есть что-то такое, да, что показывает нам, да, где мы на самом деле находимся, да, кем мы на самом деле являемся. Да. И если мы... Корректно, да, то есть следуем своей стратегии авторитету, да, развиваем свои определенности, которые у нас есть, да, и учимся мудрости, открытости, да, не вовлекаясь уже, да, умом, принятия решений из вот этих вот открытостей, да, из этих а, тоже транзитов, которые, э, как бы, да, постоянно тоже бомбардируют нас, да, и постоянно приносят какие-то темы то мы можем действительно быть очень мудрыми, да, учиться тому, что приносит погода. Мы от нее никуда не можем тоже да, вот убежать, куда-то скрыться. То есть куда бы вы ни уехали, да, звездная погода вас везде достанет, и в пещере, да и и в тайге и так далее да? и хотя вас может не будут обуславливать кто-то там да, люди какие-то да, но от обуславливания транзитов вы никуда не сможете деться вот и поэтому мудрость именно в том чтобы не бежать от обуславливания да, потому что она может всегда быть любого ну как бы, да, в любом процессе будет обуславлен а именно следовать своей стратегии авторитета чтобы не потеряться вот в этом обуславлен да, чтобы все равно оставаться собой да и тогда есть шанс что в общем то вы будете вот как бы до да, развивать себя еще больше да и это может вам помогать на пути да эта погода потому что у кого-то может быть там не знаю там корневой центр неопределенный да вот сейчас например стоят транзиты это я смотрю просто у меня здесь, в программе, да, звездный транзит тоже. Вот в транзите сейчас стоит вот определенный канал, да, который определяет горловой центр и аджин центр да, вот этот э, 4323, который на 4 месяца, да, в лунных узлах стоят, да, вот эти транзиты, И, соответственно, у кого эти транзиты не определенные, ну, э, эти центры, да, этот канал не определен. Да, тот вот получает вот эту обусловленность обуславливание да, на вот эти четыре месяца. И вдруг, да, вот это вот желание как бы, да, там поговорить о чем-то, да, там вот выразить какую-то свою, какие-то озарения постоянно, вспышки, да, возникают там, да, и пытаешься объяснить это все, да, и не слушаешь других, и кажется тебе, что ты сам все знаешь или наоборот не знаешь, да, потому что есть вот эти моменты, да, здесь то знаю, то не знаю, да, как себя выразить. Но чаще всего это такие говорящие головы, да, все вот включились, в то, чтобы говорить, говорить, говорить, да, такие э, болтуны, да, вот, и все знающие, да, сами знающие, что вообще, да, как и чего нужно делать, да, и со своими вспышками зарений там, да, и так далее, и попыткой всех сразу там чего-то, да, рассказать, что происходит и как они думают, что они знают, да, <laughs> что-то. Вот. И, соответственно, мы все в этом обусловлении находимся, да, и очень важно здесь не теряться в этом, да, понимать, что окей, да, я там, например, человек с неопределенным горлом, да, и мне хотя вот этот транзит стоит, да, и мне прям очень хочется что-то сейчас прям вот пойти и что-то там вещать и говорить, да, но я там, например, не знаю, там проектор или там генератор, да, и соответственно, или рефлектор, да, соответственно, может быть здесь. А мне нужно ждать, мне нужно ждать, чтобы откликнулись, да? чтобы, чтобы меня спросили, да, ну вообще вот с этим вот каналом лучше вообще всем, да, даже манифесторам, чтобы их спрашивали, mm -hmm. да, для того, чтобы как раз-таки нормально тоже донести какую-то информацию, да, там что-то, объяснить себя, возможность была какая-то, да. Вот, правильным образом, и чтобы не думали, что какой-то ты чудик, да, который что-то там говорит, и ничего не понятно вообще, да, что, о чем ты говоришь, зачем ты это говоришь, да, потому что это вот такое, да, у нас канал от фрика, да, чудика до да, гения да Иногда действительно какие-то гениальные могут быть озарения. Это вообще канал РА. Да, и вот он тоже такой да, вот чудик был. <смех> чудик местами, местами просто гениальный да, человек, который действительно э, нес свою структуру, свое знание какое-то. Да. Вот, и, соответственно, вот, э, да, мы сейчас все обусловлены на всей планете. Да, вот этими нейтрино с этими лунными узлами, да, которые несут эту чистоту, да, и мы никуда не можем деться от этого. И только наше знание того, что как правильно да, нам нужно, нужно следовать своей стратегии, авторитету, да, и как правильно взаимодействовать, да, нам помогут как раз-таки да, не получать лишние шелбаны да, или отвержения очередные да, какие-то, или э, невозможности объяснить себя, да, и тем самым Вообще молчать и не говорить, да, когда это может быть правильно тоже, да, сказать что-то. И э, тем самым что-то усилить кого-то, да, или себя там, да, этим э, знанием каким-то, да, и общением. Вот, просто все нужно, чтобы было корректно, да, тогда нет сопротивления, да. Если мы вот сами пытаемся, да, инициируем вот это вот, а я сейчас вам расскажу, а я там это, это да, слушайте меня внимательно, да, вот, и не слышим других, да, потому что здесь это вот тенденция глухоты такой, да, когда кто-то тебе говорит, ты не слышишь, да, и там это сам, сам в себе и сам знаешь, да, как думаешь, что знаешь лучше, да, что для тебя нужно и как правильно, да, вот. Или... Когда вы разговариваешь, я сейчас наблюдаю, да, вот даже там с родителями общаюсь, да, вот с мамой там, например, она мне говорит, да, но ты меня не слышишь, ты меня не слушаешь, да, перебиваешь там, да. а у меня как бы да, вот это какой-то там поток, это еще один из мостиков моих из головы в горло, соединил меня как раз и очень сложно остановить себя в этом словесном потоке или словесном поносе бывает, да? потому что это вот такой транзит сейчас, да, вот с его вот такими вот закидонами, да? с такими темами, поэтому очень важно здесь не не теряться в этом, да, все осознавать, окей, да, это всего лишь транзит, это не я, да, и Вспоминать, окей, okay, а кто же я, да, как мне правильно взаимодействовать с этим миром, чтобы было меньше сопротивления и были правильные решения для меня, да, я не знаю, потому что ум здесь это, в общем-то, для других, опять же, да, мы говорили об этом уже на других эфирах, да, что ум для других людей, а для меня это не работает, у меня есть внутренний авторитет для того, чтобы правильно принимать решения, да, и какой он там тоже важно знать вот и соответственно зная до да, свою стратегию авторитет вы можете уже как раз таки да здесь не вовлекаться вот в эти темы какого-то да, погоды ложного я да, какие-то которые обуславливают вас с транзитами да, и, соответственно, уже понимать, но когда-то это может помогать, да, то есть, например, вот у кого, например, Раджин-центр, да, неопределенный, да, они сейчас вот определенным образом будут, да, вот этим индивидуальным очень обрабатывать информацию, да, и вдруг у них вот это вот, да, появилось такое, о, я, оказывается, знаю там что-то, да, о, что-то такое более стабильное какое-то, как будто пришло, да, в, в ум, но здесь, вот, какое-то ощущение большего, больше уверенности какой-то, да, например, в ментальных каких-то процессах, но Помните, что это всего лишь на 4 месяца. Это не навсегда. И это ловушка тоже, да, вот ума и долгосрочных, например, транзитов, да, потому что некоторые транзиты стоят и годами, да, и вот в зависимости от того, какая планета у нас, да, а какие-то очень быстро меняются, да, например, Луна, она в течение дня несколько раз меняется, да, и там какие-то активации могут быть, да, которые действительно вот, да, очень быстро а, проходят, но нам включают что-то, да, в наших открытых э, центрах там, да, и каналах, которые есть. Вот, и у нас может появляться определенность какая-то, да, или какие-то темы, которые мы, опять же, вот, вовлекаемся, да, и если в ложном яме находимся, то можем в этом потеряться. И на этом вот всевозможные юранду тоже, да, разные решения неправильные сделать какие-то да, принимать решения и потом да, ё-моё, я сделал, да? Как же мне теперь из этого выползать? И опять же, да, каждый тип будет, опять же, получать вот это, да, там свои темы потом фрустрации, гневы там, да, расстройства, горечи, да, и разочарования всевозможных, потому что, опять же, это все очень влияет. опять же, каждый центр у нас, да, он также связан с Uh, какими-либо системами в организме с нашим здоровьем, да, и поэтому тоже транзиты, которые там стоят, они могут включать какие-то центры, да, которых у вас, например, да, нет. И, соответственно, uh, ну, не то, что нет, <laughs> не определены, да, то есть uh, прошу прощения за такую uh, оговорку, да, то, что не определено, и, соответственно, uh, может меняться тоже и состояние здоровья да, в эти моменты. И тоже важно понимать и знать, да, тоже как, какое влияние будет оказывать здесь да, на вас эта транзитная какая-то погода. Так, сейчас я посмотрю. Здесь у нас Алиса пишет что-то. А, сейчас секундочку. Программа не заинтересована, чтобы мы пробудили в своей природе, в программе. Уже все равно, если мы пробуждаемся, что тогда это пробуждение для нас окей, а для программы также все равно. Конечно, да, у нее своя задача, у программы у нее своя задача, она вообще как бы да, здесь в глобальном масштабе двигает какие-то процессы, да, и... Что ей, мы, да, каждый, каждый человек, это пылинка, как и главное вот эти глобальные какие-то, да, вещи нести, и, ну, и опять же, да, вот глобальные для того, чтобы рейвы появились, да, нужно, чтобы вот эти вот пылинки сейчас, да, обуславливались и плодились и размножались, да, притягивались то, что, чего... То, чего у них нет, да, притягивалось к тому, что у, у другого есть, да, то, что интересно. Появлялись разные генотипы, да, генофонд разный, да, появлялся, чтобы мутация это произошла. Вот, поэтому ей вообще по барабану на нас, да, погоде, и как мы там, и что у нас, да, вообще хотим мы не хотим что там как да то есть я вообще все равно как мы там чувствуем да она говорит давайте вот мне главное чтобы вот было так как я мне нужно по глобальной программе да они а индивидуальные ваши да хочу не хочу там да и вообще все равно абсолютно Сейчас я смотрю 51-е ворота на прошлой неделе. Меня поймали, сколько энергии было на выполнение обязательств Сейчас отпустила, энергия исчезла. Я осознала, как опасно, некорректно для себя взваливать на этой неделе энергии на себя. Угу. Она не выполняет тогда свои задачи, если мы корректны в своем процессе. А она, ну, почему не выполняет? Она выполняет свои задачи, потому что, ну, скажем так, да, у нас людей, которые в эксперименте со своим дизайном, да, ну, там, максимум 4-5% населения земного шара. Да, все остальные гомогенизированные, такие же люди, которые ну, прыгают как овцы под вот эту вот, как бы, да, дудку программы. Вот. Поэтому здесь, как бы, да, вот это вот шанс, что все пробудятся, да, здесь нет такого, да. То есть, даже голос, который был. Ура, да, который дал ему информацию о дизайне человека, да, он сказал, да, что это не для всех, но да, все равно это будут те люди, у которых портальная геометрия, да, к тому, чтобы получить это знание, и это, возможно, будет там 4, да, процента от всего населения, в общем-то, да, ну, вот кто-то, может быть, там послушает, узнает, да, и не пойдет в эксперимент, кто-то там больше, кто-то меньше, да, но как бы вот не, не так уж и много людей, да, которые 4%, да, которые от этих 4% могут пробудиться реально, да, к своей природе тоже, да, есть шанс поэтому как бы здесь вот эта вот иллюзия да, того что вот знание такое оно конечно потрясающее оно конечно трансформирующее да, но что все и каждый воспримут это и возьмут и, и пробудятся вот так вот да прямо в одночасье это Ра конечно очень хотел этого да и он очень как бы, да, у него была такая сначала иллюзия а потом он понял что да, это всего лишь иллюзия, да, мечта, вот эта вот, да, которая у нас у таких, да, и у идеалистов, людей, которые, да, вот такая, да, утопия, да, которая, да, все вот пробудились сразу, да, все откликаются, все там приглашаются, все, <laughs> истинное я, да, но, к сожалению, так не работает, да, и поэтому дизайн человека — это один человек в один момент времени, да, который вот, почувствовал что ему это надо что это действительно его какая-то тема да и который реально э, столкнулся с этим знанием да и не прошел мимо и э, действительно что-то для себя получил да, здесь и начал свой процесс путешествия э, к разобуславливанию да и пониманию вообще того что происходит да, механики мира нашего. Вот, поэтому э, не обольщайтесь, <laughs> да, что э, все, как бы, да, здесь сейчас пробудятся. Это не так много людей, да, поэтому программы, она, как говорится, ну, окей, там что-то делают, да, но основная масса все равно остается, да, это эти пробужденные и прыгающие под мою дудку, и поэтому все нормально, да. вот, все нормально, и все идет по плану, как говорится. Вот, поэтому как-то так. И поэтому, в том числе, так сложно иногда, да, вот это вырваться из этого гомогенизированного мира, да, и ну гомогенизации, обуславливания вот этого, да, и потому что очень много людей, да, которые все равно остаются в этом гомогенизации, в этом этих транзитах, да, которые нас хотят все время вернуть обратно, да, вернись блудный сын, да, или дочь, вот, все, все как бы будет нормально, да, будь нормальным, будь нормальным, да, на самом деле быть нормальным, это быть собой, да, но мы не знаем этого, да, пока вот, опять же, пляшем под дудку звездной погоды, да, транзитов, обуславливания, пока наш ум нами руководит, рулит, да, соответственно, мы можем быть в потерянны. Да, и далеки от себя. Сейчас я смотрю еще. Ага. Значит, наша корректность с собой это только для нас планов программы это никак не меняет и не влияет на них. Да, конечно, нет. Мы не, меняем, мы не меняем программу, и мы не можем на нее влиять. И вообще, ну, опять же, да, выбора нет. Здесь возвращаемся к тому, что выбора нет. Да, и да. Мы можем быть индивидуальны, светить, как говорится, своей индивидуальностью, и своей чистотой да, для себя, самих, прежде всего, да, для самих себя. И, конечно, если, опять же, стратегия авторитета, и фрактальной геометрии для вас нормально да, и правильно э, двигаться, и изучать дизайн человека, да, там, или быть профессионалом дизайна человека, да, и кому-то открывать глаза, да, тоже. <laughs> Потому что у них есть фрактальная геометрия с вами, да, для того, чтобы они, может быть, ждут вас именно, да, для того, чтобы а... что-то получить, да, услышать именно от вас и как-то начать свой процесс тоже, да, бытия собой. Вот, ну, опять же, да, это те люди, которые на фрактальной геометрии с этим дизайном человека, да, и... А все остальные пройдут мимо, да, вот, и также могут быть запутавшиеся, да, и далеки от своей природы. Или в каком-то другом месте, да, в какой-то другой технике тоже пытаться, да, находить себя. Но опять же, просто дизайн человека, да, он очень ясно показывает, кто ты есть, кто, кем ты не являешься, да, на самом деле очень легко увидеть здесь, да, очень четко все показывает и сразу же, да, вот на базовом чтении ты уже понимаешь и видишь, да, разные ключи. тебе не нужно годами там делать какие-то техники, какие-то практики, да, для того, чтобы понять, кто ты есть, а кто и, и кем ты не являешься просто тебе сразу показывают, да, вот ты такой-то, такой-то, такой-то, да, вот это вот, опять же, программа, которая, да, нас с определенными качествами, да, сюда при, при, э, привела, как бы, да, воплотила это тело, это личность, да, в нас с определенными качествами, да, она же, вот мы родились и уже получили это все, да, и теперь мы можем знать, какие мы, благодаря дизайну человека. Сейчас я еще прочитаю. Угу. Этот эфир меня усилил. Я очень рада. Благодарю. А, но ну, это вот как раз, да, теме 43-23, с этим темой знания тоже, да, вот этого индивидуального. И если я ясно донесла то, что хотела, да, сейчас, то это замечательно. Это как раз усилить могло, да. Потому что сейчас мы усиливаем, когда мы делимся, да, и отвечаем на вопросы, которые, и объясняем свое знание, да, таким способом, который помогает понять что-то очень важное, да, для нас самих, и что-то усилить внутри нас. Вот, поэтому, если это так, я буду очень рада. Вот, и что же, я смотрю, уже у нас, да, время. Вот что я еще хотела сказать, да, Ра, в общем-то, он тоже, да, вот говорил о том, что первое, что он начал наблюдать тоже, да, вот когда получил свое знание, да, и начал немножко приходить в себя после этого всего шока, да, которое с ним случилось, случился, он первое, что начал наблюдать, и это... Ну, проще всего наблюдать, да, как работает дизайн человека, да, и вот его знания на погоде как раз, да, звездной погоде, на транзитах, вот, потому что это сразу видно, да, как что-то в тебе включается, что-то выключается, да, вот эти вот все темы. Вот и у меня даже вот я сделала свой отдельный тоже канал Звездной Погоды, да, если захотите, можете присоединяться, спросите у меня, да, напишите мне директ, вот, и я вам дам ссылочку, да, на вступление, вот, и я специально его сделала, да, буду его поддерживать тоже, вот, планирую, да, тоже вот и сделать такой... Цикл э, уже вот в ближайшие дни цикл э, транзитов, да, которые влияют на нас вот, в тенденции года, да, потому что я обещала, но как-то у меня не получилось раньше, но я вот уже практически созрела, и вот буду постить вам тоже, да, делиться этой информацией. Может быть, она будет тоже вам полезна. Вот. И Ра, вот об этом говорил тоже, да, потому что очень. И, то, что, и это мой был тоже процесс, время, да, потому что я уже 14 лет э, наблюдаю, да, из своих 14 с половиной лет в дизайне, да, я уже 14 лет наблюдаю за транзитами, как они на нас влияют. Да, и поэтому я, в общем-то, была первопроходцем да, в дизайне человека в России, да, кто начал писать, в общем-то, о транзитах. Да, это был мой проект тоже. Да, и вот до сих пор сейчас немножко меньше стало да, вот в последнее время писать. Но надеюсь возвращаться уже да, в эту тему. Вот, и чтобы вы знали тоже, да, как, что э, происходит и как это может влиять на вас. И буду рада обсуждением каким-то, да, вопросом тоже на эту тему, если вы хотите, да, потому что это интересно. Вот, и вот эти транзиты, да, они как раз-таки ничего там личного нет, да, и они влияют на нас всех, на нашу личность, да, на то кем мы думаем, мы являемся, да, очень глубинно тоже влияют. Вот, поэтому очень важно не теряться, да, в этих э, обуславливаниях. Если э, хотите посмотреть, да, наблюдать за транзитами, то можно это делать бесплатно тоже, да, на сайте Joven Archive, это официальный сайт РА, на да, который посвящен радужи, да, и там всякие разные тоже его и, и на английском языке, да, информация там, да, всякие обучающие программы и так далее, которые достались и перешли по наследству его детям, да, в общем-то, они ведут этот сайт сейчас. И там есть раздел Just Now, да, то есть это транзиты на сейчас, да, и, соответственно, посмотреть можете, да, как эти транзиты могут влиять на вас. Вот какие-то обзоры делаю я по транзитам, да, если у вас есть какие-то вопросы, опять же, можете обращаться, писать, да, в личку там или вот в группу или канал, да, который есть по звездной погоде. Я только за, буду рада тоже обсудить что-то, пообщаться на какие-то темы, да, потому что это здорово, когда есть живое общение, да, интересы и что-то может быть полезное тоже могу вам подсказать, потому что я и программу определенную тоже да, проходила по транзитам в свое время, да, обочищение было у рефлектора, единственного рефлектора такого, да, дизайна человека, Дармена в свое время, да, тоже получала это знание и наблюдала, как Ра ведет, да, эти транзиты тоже, и раньше он делал это, потом Дармен делал, да, и, соответственно, сейчас это просто HDS там, да, рассылку делает, какую-то там, каких-то транзитов, да, основной темы. Вот, но если вы хотите как-то, да, вот пообщаться на эту тему, то добро пожаловать в мой канал, да, и там можно обсудить. Что же, а на сегодня есть немножко да, информации у меня о транзитах, уже завершается да, неделя транзитная, и на этой неделе как раз это уже пятая линия, соответственно, да, пять дней уже прошло вот этой погоды и соответственно у нас сегодня тема завершения циклов каких-то да которые может быть очень мощное да стремление на этой неделе могло бы да еще завтра будет да, завершать какие-то темы завершение да и страх неудачи да страхи неудачи у нас вообще как бы да сейчас вот транзиты идут сплошным потоком, да, и со страхами разными, да, на прошлой неделе был страх будущего, на этой неделе страх неудачи, да, и который может тормозить тоже вас, да, в каких-то вещах, или наоборот, да, как бы, а может, повезет, а может быть, да, там удачно будет все, да, и, соответственно, начинать что-то, да, и если вы некорректно начинаете то это как раз принесет неудачу какую-то да неудачные какие-то моменты вот. а также это тема перемен да и готовности ваших к перемен переменам да то есть потому что единственная стабильность как раз вот эта тема да которая я когда-то где-то там на эфире говорил единственная стабильность которая у нас есть это перемены да вот поэтому корректно если да, что-то поменять да, где-то поставить точку и что-то да какие-то перемены чтобы начались то быть гибким к этому да тоже и поставить точку и завершить что-то да может быть может помочь эта программа, да, но не просто из ума, да, вот это вот так, все, потому что есть вот эта программа, да, транзит этот стоит и, и хочется прям, да, что-то там срочно завершить, да, какие-то темы обязательно, циклы какие-то поставить, где-то точки, да, вот, или, опять же, да, вот эти перемены, которые вы можете готовыми быть к ним, не готовыми к ним быть, да, соответственно, Следуйте стратегии авторитета для того, чтобы да, понимать, когда нужно поставить точку, когда что-то завершить, где и когда нужно да, что-то, какие-то перемены внести в свою жизнь, да, где-то быть гибким, да, а где-то не нужно, наоборот, да, этого сейчас делать. Стратегия авторитет вам поможет. А если вы не знаете свою стратегию авторитета, то, соответственно обращайтесь, да, расскажу, расскажу, как вам следовать своей стратегии авторитета и не теряться в этих нейтринах, в этой погоде на да, в других людей да, и понимать, где вы, где не вы, и э, не теряться да, в том, что предлагает нам да, и навязывает в том числе Звездная погода да, и обуславливание, и гомогенизация да, общая наша планетарная. Вот поэтому, надеюсь, это было интересно и полезно для вас. да. Если есть какие-то вопросы, я готова с вами их обсудить и пообщаться. Если у вас есть какие-то темы, которые вы хотели бы, чтобы я озвучила и поговорила, да, да, то тоже обращайтесь. Вот И на сегодня достаточно, я чувствую, да? Спасибо большое за внимание и всем пока-пока. До новых встреч, до следующего четверга.